В соответствии с пунктом 51.2.4.4 порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения, утвержденного приказом Минфины России от 8 июня 2018 года номер 132Н, оплата услуг по обучению относится к 244-му виду расходов. Надо ли заполнять раздел 4 «Реализуемые специфические полномочия, реализуемые государственные услуги, функции» для объекта учета 10 классификационной категории? В соответствии с пунктом 8 «Методических указаний по осуществлению учета информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры» утвержденных приказом Минкомсвязи России от 31 мая 2013 года номер 127 для информационных систем специальной деятельности в электронном паспорте указываются все специфические полномочия для автоматизации либо информационной поддержки которых используется данная информационная система. Как получить доступ в Национальный фонд алгоритмов и программ для скачивания размещенного объекта фонда? Регистрация осуществляется в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 11 февраля 2016 года номер 44 об утверждении правил размещения информации федеральной государственной информационной системе координации и информатизации и постановлением правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 года номер 12.35 о федеральной государственной информационной системе координации и информатизации. В соответствии с пунктом 9 методических указаний о порядке формирования и использования информационного ресурса Национального фонда алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин, утвержденных приказом Минкомсвязи России от 16 сентября 2013 года номер 248 – Использование объекта фонда возможно только после направления руководителям государственного органа, государственного небюджетного фонда, Органа местного самоуправления. Заявки в электронном виде, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью о предоставлении доступа к фонду, ответственного за использование объектов фонда должностному лицу государственного органа, государственного небюджетного фонда, органа местного самоуправления, с указанием его фамилии, имени, отчества, должности, адреса электронной почты, функциональной роли в системе. Направляйте свои вопросы на нашу электронную почту info.sobako.ru, которая указана в описании к видео. Спасибо за внимание и до новых встреч!